Всем привет, ребята! С вами Антон Савинов. Вы попали на мой канал, вы знаете как он называется. И сегодня мы будем обозревать мою камеру Обскура и объяснять, что это такое. Что такое камера Обскура? Это надежный вариант и более упрощенный вариант видеопроектора. Ведь вы же видели такую Технологию как видеопроектор. Электронный видеопроектор, которая присоединяется к потолку, либо лежит на столе, либо на тумбочке, чтобы луч падал на стену, точнее на экран, и показывал изображение. Но камера обскура куда можно поставить смартфон или планшет в саму, так сказать, коробку вместе с уличительной линзой, это как любительский вариант показа фильмов. Это надежный вариант видеопроектора. Про камеру обскура написано очень много всего в интернете. Я там подчеркал, прочитал, пролистал в интернете, в Яндексе. Прочитал, как сделать видеопроектор своими руками из э, коробки и уличительной линзы без э, покупания э, электронного видеопроектора. И сам по себе я прочитал, там, там, было очень много, очень, там было очень красивое объяснение, к тому же это делается очень просто. Это специальная коробка такая, из-под обуви, из-под чего угодно, там, и на, сер... на главную переднюю часть э, вырезается круг, и там э, подставляется увеличительная линза, чтобы потом при помощи фокуса... Показывалось изображение. Важно, чтобы был экран, куда будет падать луч. Из-под камеры обскура и будет показываться какое-то видео, картинка или фильм. И все. И сегодня мы будем обозревать мою камеру обскура, при которой я буду показывать свой фильм Возвращение в прошлое 4 Возрождение сугдеи всем своим соседям и товарищам. Но прежде чем как мы начнем обозревать мою камеру обскура любительский видеопроектор для показа фильмов и видеороликов, мы найдем в Яндексе в интернете вот такой вот запрос как сделать видеопроектор своими руками и начинаем искать тут очень много роликов и очень много сайтов для того все но предположим можем открыть там предположим вот можем даже набрать еще как вот да, даже даже не набирать еще даже дальше но можем сделать еще ну вот видите ли тут вот понадобится да, вот такая вот коробка вот такие все и разные вот такие вот штуки Например, вот коробка. Разная какая-то там фокусировка, там, таймер какой-то. Естественно, там линза и изображение. Туда же видео много есть. Там много чего, как сделать видеопроектор своими руками. Но в основном мы начинаем делать, и, точнее, обозревать видеопроектор. Как видите, вот мой видеопроектор. Естественно, конечно, сделанный точно по схеме из интернета. Видите вот так вот. Вот, видите ли, можем открыть. Естественно, показываем линзу. Как видите, вот наша линза. Это линза. Увеличительное стекло. Увеличительная линза. И сама коробка. Сюда в самом удобном положении можно поставить смартфон мини планшет э, там мини смартфон айфон, любой и поставить какое то видео или фотку и показывать ее на экране и все отсюда вот из этого планшета если перевернуть планшет вверх ногами отключить функцию поворота экрана в разные там положения вертикальные горизонтальные отсюда идет свет а потом отсюда падает луч и идет на стену, на экран. И показывает любое фото, изображение, или фильм, или какое-то другое видео. И все, Но, как видите ли, тут же вот изображено. Видите? Тут даже вот из-под линзы идет вот такая вот как типичная, как, какая вот, э, как отражение, как вот там, например, место. Вот, например, вот если повернуть, туда даже тут, туда же вот тут видно, например. Видите? Тут даже вот, видите? Вот то самое окно. И тут видно окно. Вот то самое окно. Правда, конечно, его здесь не очень-то видно. Вот так вот и падает свет. Но если перевернуть здесь, по... если поставить здесь планшет или iPhone или смартфон, то и поставить какое-то видео. Вот сегодня мы протестируем это видео. Например, попробуем, ну скажем, на финальном трейлере моего фильма, который вот выйдет 17 декабря. А для этого нам понадобится ткань. То есть... Нам понадобится вот такая вот ткань. В основном это ткань, да, белая. В основном нужен нам белый цвет, но никакой не, не вот такой. Это, кстати, хромакей. Но нам не понадобится никакой ни другой цвет, даже белый. Но нам понадобится, в, в общем-то, как белый цвет, или даже можно даже попробовать даже черный цвет, если вам это нужно. Но В основном должен подойти как бы белый цвет, как это обычно в кинотеатрах делается, чтобы показывать фильм четко. И для этого нам понадобится выключение света. Впрочем, мы выключили свет, и сейчас мы сюда поставим видеопроектор, и будем его обозревать и показывать, чтобы вы знали, как будет подойти, ведь меня же могут смотреть даже мои соседи, верно? Также не помешало нам использовать, также нам не помешает использовать специальную колонку. Да, вот такую, ее тут в темноте не видно, но сейчас подойдем к свету, чтобы было видно. Да, вот, видите, нам понадобится вот такая вот специальная колонка. Если что я как будто делаю два обзора в одном видео. Что свою камеру обскура, что свою колонку. Вот такую вот. Да, это такая вот колонка. Тут она такая как Bluetooth. Стоит она 3000. Вот и все. Впрочем, мы посоединили колонку при помощи USB-провода. Сюда мы подключим планшет. И сейчас мы протестируем, так сказать, наш видеопроектор. Впрочем, мы показали вам, как работает камера обскура. Если это вам нужно, то ну, больше всего пригодится больше всего аудиоколонка для объемного звука. В основном даже мощная. Какую захотите. Важно, чтобы у него был такой же USB-про, который подключается компьютером, смартфоном, планшетом. Вот сюда вот, в это вот самое вот, вставляется планшет. И все. И в итоге... Как видите, вот тот самый видеопроектор. Вот тут вот колонка. ее не видно. Вот, и видите ли, отсюда вот падает, будет падать изображение. Вот отсюда. Тут планшет должен быть перевернут, чтобы на сюда вот на экран падало правильно, в правильном положении. Впрочем, нам пора. Дамы и господа, я готов вам представить свой шедевр, который я со... Я готов вам представить свой шедевр. Точнее, я еще не включил. Так, теперь осталось только включить... Bluetooth mode мы решили немножко переместиться потому что у нас там в комнате очень ненадежное место, там темноты очень мало, поэтому здесь вот темноты будет гораздо больше, и поэтому решили повесить белый экран для пробы как раз сюда Лейджентмены мы подключаем наш трейлер и начинаем его показывать. И начинаем это. В темноте ничего не видно. Начинаем включать наш трейлер и. И в итоге. Тут со звуком много проблемы. Изображение уже точно немножко видно. Мы можем немножко, конечно, перепробовать со звуком, потому что со звуком получила, получилась проблема. Мы немножко перенастроили звук, чтобы было качественно. А вот взять крышку, которая накрывает, вот, чтобы было качественно. Это будет очень трудно, еще труднее. А у нас на подвогах? И вот при помощи этой колонки мы вам только что показали, как работает видеопроектор, и как я с вам, вам все, с соседям моим, Глебу и всем остальным, даже Лизе Шульгиной, э, по покажу свой фильм. Вот именно так. Важно, чтобы ткань была не такая вот гибкая. Примерно для, для меня понадобится такая, такая вот, э, немножко двухслойная такая вот бумага с немножко таким обклеенным оптикой скотчем для более, более качества. Потому что я, я же должен как-то показать свой фильм. Но потом, когда как только уже сниму это видео, это уже без не снимает, и я потом все перепробую. Впрочем, ребята, ставьте лайки Подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик Если это до сих пор еще не произошло Оставляйте комментарии, делали ли когда-либо Вы в своей жизни камеру Обскура своими руками из коробки Из увеличительной линзы Вот Имеете ли вы такие вот видеопроекты, как Электронные, такие вот Универсальные, или упрощенные Или просто когда-нибудь, вы напишите мне в комментариях Мне интересно, просто Имеете ли вы такие видеопроекты, которые вы делали своими руками Универсальные, мощные видеопроекторы, которые показывают фильмы, там которых, которые, ой, которые у вас там в школах там есть. У вас там такие видеопроекты. Напишите мне в комментариях. Мне интересно. Всем пока!